Уважаемые коллеги, приступим. Два часа. Из 25 депутатов Совета Депутатов города городе на заседании 30-й сессии у нас присутствует 18 депутатов. 7 депутатов отсутствуют по уважительным причинам. Согласно пункту 24.9, работы работы Совета сессии является промышленник. Как пробуют какие предложения? Открыть. Кто за то, чтобы открыть сессию, прошу голосовать, кто за? Против. Так, уважаемые коллеги, ну, сегодня у нас также сессия проходит без приглашенных, только депутаты и докладчики в связи с обстоятельствами. Ну и как всегда у нас депутаты отметили дни рождения между сессиями. Александр Владимирович Зинченко у нас делал рождения. Уважаемые коллеги, в проведении сессии нам необходимо избрать председателя, секретаря сессии и счетную комиссию. Какие будут предложения по кандидатуре? Вот, и штат, и... А? а раздобаровали Кто за то, что секретарь седекторе общественных если... брать раздобаровали а, прошу голосовать, кто за? Против, кто сдержался? Лидию Вы вот там будете на месте? Да? да. И еще и я на комиссии предлагаю Наталью Сергеевну да, и Аликану да, а. а. а. а. Владимировичу. Кто за данную кандидатуру, мы, прошу голосовать, кто не за? Выдержался. Против, сдержался, принято. Уважаемые коллеги, на выносится проект повестки дня 30-й сессии. Проект имеется у вас всех на руках. Проект повестки дня был опубликован в газете Бородинской ведомости в приложении «Муниципальный вестник» номер 25 от 19 июля 2020 года. Кто за то, что принять проект повестки дня за основу, прошу голосовать, то за. Кто против, воздержался, принимается. Изменение и будет проект повестки дня? Нет. Кто за то, что принять проект повестки дня 30-й сессии в целом, прошу голосовать, кто за. Кто против, Воздержался, принимается. Переходим к рассмотрению повестки дня по порядку. Первый вопрос у нас о внесении изменений в бюджет. Докладывает Брик и Ирина Андреевна, шейник управления финансов по налоговой политики. Уважаемые коллеги, данный вопрос был рассмотрен на общей комиссии, на профильном комитете. Есть необходимость докладывать, либо перейдем к вопросам. Вопрос, вопрос. Пожалуйста, вопросы к Ирина Андреевна. Эльвира Андреевна, смотрите, у нас 22 миллиона, да, убрали из да. а, программы переселения? Да. Ну, вот, если у меня вопрос в ситуация так сложилась, что законодательство изменилось, и на вторичном рынке сейчас, чтобы дом был не менее 10 лет. И есть, да? Правильно, да? Да. То есть у нас на сегодняшний день, я разговаривал с Кабуликом, домов нету и квартиры не продаются. Ну, домов таких очень мало, и квартиры продаются очень мало. Правильно. Если мы не находим, деньги возвращаем, да? Ну, разговаривать с людьми сейчас выкупную ценой, чтобы они взяли. Сами прибыли. Так у них с нами? Если у них по, по нами? Здесь вопрос ну, по с нами. У меня не целые дома. Понятно, а, ну, они застопорились. Я что могу сказать? Нарушать ну, да, да, законодательство да. Не, не это, но вопросы есть, конечно. Галабыч, да, пожалуйста. Да, давайте я скажу. Это не преролитивы, а Значит, по программе переселения 22 миллиона сняли с нас не за то. Я 8. не про это, я знаю, мы это обсуждали. Я да. спрашиваю, как в этой ситуации Значит, будет. В этой ситуации, как мы решаем, на сегодняшний, пока этот год, 20-й, и 21-й год вот последующий выбраны из э, того количества, которое у нас дома существует, выбираются дома, где полностью имеются э, квартиры только в собственности граждан, для того, чтобы расселять полностью дома. Квартир, э, те дома, в которых имеется муниципальный фонд, то есть по соцснанию, пока передвигаются Тогда в этой связи возникает вопрос, Роман Валентинович, как глава города, должен это опубликовать, чтобы люди не готовились. У меня они сидят на чемоданах, уголь не закупают, дрова не закупают. У нас на 20 -м. Я говорю, вы о чем? Вы что делаете? Поэтому надо, вот, вот то, что вы сейчас сказали, надо довести до людей, чтобы у нас не было ситуации, когда они сидят на чемоданах, а в зиму они войдут в измени. Пожалуйста, начну вопросы о Илья вы ну, просто начали говорить по поводу 22 миллионов, так почему все-таки срезают 20 миллионов? Это общая тенденция, кажется, к таким вещам. То есть, про, по многим программам срезали по области, То есть это не только город Баранов. Бюджет Новосибирской области МЕГО получил определенную часть денег, поэтому все программы пока полезны. На первое полугодие. Юлия Андреевна, вот на 20-й год скажите, сколько нам на дороге передали? Вообще на дороге нам заложено на, на строительство. Ну, по дорогам пока ничего не убрали, как будет то в первом есть. Сколько там заложено? 6 секунд закрыл. Ну, в целом на Дорожный фонд 64 миллиона, в целом есть и здесь акцизы, и областные софинансированные 64 миллиона. На 2020 год? Да, на 2020 год. Пока все деньги в наличии, никто ничего пока не убирал. Дело в том, что Бессонов убеждает, что я хороший парень, и все деньги передал собрался района и передал городу. Ну, так и есть, да? Так и есть, да? да? да, да, да. Не того, что я, здесь... я знаю из-за чего. Я знаю, я это хотел сказать, но мы. Здесь снили. деньги, которые у нас в прошлом году перечислили, и этого года я оценил, то есть 64 миллиона. Если деньги будут перечислены, мы сможем их освоить? Ну, я надеюсь, вам... 62 миллиона это большая 64 сумма. 64. 64. У нас у нас надо, надо понимать, что здесь еще заложены Смотрят... деньги э -э ломоносовские. Какая 120, сумма? 120. 120. 24 миллиона. Хорошо, у нас 44, у нас никогда такой суммы не было. У нас всегда 30, 30 с небольшим, насколько мне известно. 44 все равно большая сумма. Что, у нас девать? Подождите, но вот без сон он не нашел куда девать, потому что проекты не были предоставлены. Понимаете? Если деньги уже оттонуты, контракты да. заключены. Еще вопрос есть? Чесите, чесите, чесите. А подрядчикам тоже много зависит, пока не выполнят работу то... Нет, это Попадает. другой вопрос. Артем Иванович спрашивает, сможем ли мы их освоить? Освоить мы сможем, если работа будет выполнена полного объема. Нет, ну а проверенную смертную документацию. Есть, все есть. есть. главой район не оказалось, поэтому ему пришлось деньги, чтобы деньги не пропали. Пожалуйста, поставили. еще вопросы есть? Есть вопросы, да. Вот на строительство административного здания физкультуры с по 20 миллионами. Ну, Снова отдаем, да? Снова убирают. Причина? Да то же самое. То то же же же самое по этому. По ветхому. По да, понятно, субсидии на реализацию мероприятия по ликвидации слабых. Тоже. То же самое. Тоже с того. Понятно, а какое внушло за 2 миллиона 30 тысяч продали? Еще не ну, пока еще не планируем только. только планируем. Да. Какое? Электросеть. А Электросеть. 18. Это вот на краску? Нет, полностью. Нет, полностью. полностью. Просто... Через а здание, вот, где у них контора была в западных сетях, и то есть Еще вопросы будут? А, и да, и субсидии на защиту территории да, чтобы окончательно рассчитаться, да, правильно? Ну это вот тем деньгам, которые уже были, сейчас еще добавили предписи. Да, чтобы да, да, до выполнения до они закончили полностью, конечно. А еще на сейчас я по А вот 4 миллиона 417 тысяч можешь А вот миллиона тысяч можешь ты помочь? Комфортные городские сделки. А миллиона всего на этот объект 3 миллиона 647,6 и 770 на проекте по чтобы пойти в программу 2021 года. А там а, какие проекты мы можем делать на 770? Не, не знаю. Там пешеходная дорожка по АЛД? Есть. А по АЛД есть проект? Нет, это у нас будут по, по домовой территории. То новые дома включены и обязательно проекты. Вопрос Желающие выступить. Только один был сто да, или... 4, 4, 4 с лишним, да. миллиона ну, плюс проект На этот а, а, Это на на объект. А, ну да, нет. Нет Желающие выступить будут. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня небольшое выступление, будет. ведь те вопросы, которые я озвучил, они, конечно, были и на комиссии, озвучены, по всем понятным, но, как я уже и говорил, депутат городского совета отличается от гражданина, жителя города Барабинска, это то, что имеет возможность выступить в присутствии всех депутатов, присутствии главы представителя и каким-то образом попытаться изменить ситуацию к лучшему в городе. Что я хочу сказать. Вот мы сейчас возвращаем деньги, 22 миллиона, по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Хочу напомнить вам, что экстренно пришлось переселять людей из того дома, который поломался в квартале Г, который треснул сумасшедшие, скажем так, деньги, Дважды, получается, выделены были. Сначала на строительство, потом на переселение. Такая же ситуация с Толстого, 18. Я каждый раз напоминаю об этой бесхозяйственности. Сейчас, получается, людей опять переселяют, приобретают им жилье для того, чтобы они жили в человеческих условиях. Либо выплачивают им выкупную стоимость, чтобы они переехали отсюда в Новосибирск, либо в Омск. Люди просто берут деньги, берут кредиты, покупают где-то там жилье. Сейчас дополнительно, получается, к тому, что дважды потратили те деньги, сейчас у нас еще забирает 22 миллиона. С пониманием к этому отношусь, потому что вся страна оказалась, получается, на дороге вот этого борьбы с коронавирусом, и бюджеты все трещат по швам. Но есть такое понятие «упущенная выгода». Вот эта упущенная выгода, я сейчас по следующим статьям скажу, то есть ее потеряли. Значит, 23 миллиона 752 тысячи. У нас, если ну, все присутствующие помнят, что мы уже давно этот объект на стадионный локомотив обсуждаем, и депутат к собранию у нас здесь причастно, он с этой трибуны говорил, что это мой наказ был основной. Я вспоминаю Евгения Эдуардовича Кутова, который, это мой основной наказ, я, значит, здесь. И что в итоге? Мы два, дня, два года почти эти деньги промурыжили, и теперь у нас их просто забирают. Ну, просто потому что ситуация такая в стране. Не построили, проект не сделали, экспертизу не провели. То есть какие-то причины у нас нашли, чтобы господин Збасаров сидел не в избушке на курьих ножках, вот, а дети не могли нормально принять душ, раздеться и какие-то административные корпусы нормально жить. То есть теперь, когда нам эти деньги вернутся, непонятно. Такая же ситуация. Мечта была э -э, жителей многих, особенно северной части города, чтобы свалка у нас наконец-то прекратила там гореть, была проведена в порядок. Появилась экология Новосибирска, город... Многие замечают, что действительно, я признаю, то есть спасибо большое и экологии Новосибир, что все-таки в работе администрации появились эти бачки, вывозятся своевременно. Я думаю, что и администрация за этим следит. Действительно, в городе стало чище, все это замечают. Но свалку, сумасшедшие деньги, опять же, запланированы на рекультивацию этой свалки. Но для того, чтобы начать рекультивацию, нужно просто, значит, просто сделать проект. В прошлом году у нас эти деньги были, в этом году деньги обещали, сейчас мы эти деньги у нас забирают. Когда это у нас рекультивация будет, непонятно. Что меня радует? Меня радует э, история э, это 25 миллионов на проектно-смертную документацию. Откуда такая сумма? Я так понимаю, что речь идет об очистных сооружениях. Да, Роман Анатольевич? Нет, нет, нет. Это речь идет о строительстве водозаборов. Строительство водозабора. А о вода. А сооружениях а, проект готов. Ну это мы отдельно вернемся. И вот и получается деньги... вот такие, собственно говоря, траты. Значит, То, что выделили на дороге сейчас Рад, что все-таки Рад, что Подрядчик выполняет сейчас свои гарантийные Обязательства на улице Ломоносова На переулке Халтурина Потому что в прошлом году там, откровенно говоря, и Все это признали И администрация, хорошо, что деньги Придержали до этого года Сейчас жители просто наблюдают Действительно хороший получился там пирог, асфальт И я думаю, что эта дорога простоит И по многим другим вопросам ну, не не недорабатывал. По каким причинам? Причины, я думаю, что понятны. Я говорил уже неоднократно, что за рулем автомобиля ну, одни, и те же, одни и те же граждане, руководители. Вот сейчас очень много вопросов по захоронению. Пришлось обратиться в прокуратуру. Постоянно вот этот мусор, постоянно, то есть не убраны могилы, непонятно, что происходит. Вообще надо проводить аудит, что касается захоронений. Все мы здесь, пожалуйста, депутаты находимся, сидим. Очень рад тем изменениям, очень рад тем изменениям и благодарен депутатам, которые писали обращение, подписывались под обращение, что касается, что касается профилактория барабан. Пришел новый руководитель с образованием, с настроением. Настроение другое меняется, но пришел коронавирус. И теперь сейчас нам получается всем, всем как-то дружно нам, нам надо решать вопрос, как это э, предприятие реанимировать. После вот тех эффективных управленцев, э, которые поставили фактически на колени э, это предприятие. Хотя деньги отпускаются немало. время вышло. Спасибо большое. Я указываю только на часть проблем, которые в Барабинске не решаются достаточно долго. Готов к работе, готов помогать. И давайте все-таки уже как-то вот более внимательно относиться к проблемам. И самое главное, внимательно относиться к жителям. Сейчас знаете, что я собираю подписи свою поддержку. И дело в том, что ищут, вас ищут люди. Вас ищут люди. Я у депутатам сейчас реально говорю. Не могут найти. Спасибо. Почему не могут найти? Не знаю. Сиделите, собрание, встретитесь. Действительно, коллеги, вот эти вот 22 миллиона по переселению, они больно ударе. Э -э причина еще в том, что изменилось законодательство. Сегодня у нас часть домов есть, где муниципальное жилье и где собственники. Не переселяют из муниципального, потому что нет построенного жилья. И тех не переселяют, собственников, потому что надо расселять весь дом. То есть люди оказались заложники. Заложники, это вина администрации, с 16 -го года ничего не строится. Понимаете, что ничего не строится. Стоят вон там памятники в квартале Д, по-моему, они стоят там памятники. Все, больше ничего не строится. И вот эта ситуация привела... Сегодня люди не знают. У нас нет жилья, Сергей Иванович, это не смешно. Люди в бараке, в камышитовых стенах живут. Это не смешно, понимаете? Тут нет ничего смешного. Это трагедия. И Капориков разводит руками, а я где им приобрету квартиры? И построить нечем, подрядчики не заходят. Никто не заходит. Досиделись с 16 -го года, ждали, деньги давали, раздавали, покупали. Я уже говорил с этой трибуны об этом. То, что я говорил, это произошло. И сегодня люди, я не знаю, что они будут делать. Как дальше, куда их расселять. Закон поставил их в жесткие рамки. Пока мы не построим, мы должны строить. Понимаете, муниципальный жилищный фонд должен быть. У нас сегодня расселение предполагает не просто переселить, взять, но еще и маневренный фонд. У нас должно... У нас все старое, все разрушается. У нас дома по 100 лет есть. Вы о чем говорите? И 22 миллиона забрали, и дальше мы будем их возвращать назад, гонять, гонять. Здесь уже привели пример. Гоняли деньги, в результате проект все, зарубили 23 миллиона. Уехали. Ну... Когда я спросил у Кутепова, что за проект там, я его в глаза не видел. Он говорит, да кого какие-то ученики нарисовали там с института что-то. Эскизы набросали. Ну это что в самом деле-то? Есть деньги. Но понимаете, у нас при наличии деньги нельзя доверять только одному человеку, который недееспособный. Понимаете, судом признаны. Здесь есть деньги, они не могут разобраться с этими деньгами. Мне вообще ничего не понятно. И в результате мы дождались, когда ситуация зашла в тупик. И ковид-19 и все остальное сюда. Пять лет ничего не строим, раздаем деньги и все. Но это же не выход, коллеги. Есть бюджетные деньги, надо исходить. Мы должны что-то строить. Мы и город не развиваем, и ничего не делаем. Поэтому я считаю, что ситуация, это наглядный показатель того, что администрация не работает. Она все пустила на самотек. И сегодня часть людей, у нас куча домов, он мне Эльвира Андреевна показала. И там по собснаему, вот народу, половина, я спросил у Копорика, он говорит, 50 на 50. Вы представляете, люди сидят, есть деньги, и они зажаты. Они живут в этих бараках в Камышитовых, там по 4 поколения выросло. Ну. Поэтому, я считаю, эта бездарная политика администрации привела к тому, что мы сегодня в этой ситуации раздаем деньги. Но ну, это наверное, политика не наша, не администрация, по всей стране такая политика Все, надо, надо было строить, строить дома Пожалуйста. вовремя. <свят> Уважаемые депутаты, я, конечно, понимаю прекрасно, что туши прекрасный порыв депутатов, не стреляют. Так вот, я хочу сказать еще раз, повторить для всех. То, что его личное вот это вот выступление и поводы там забрали, там забрали, это его личное. Еще раз хочу сказать и объяснить, что деньги, вот эти 22 миллиона, были пока, то есть, точнее, они их даже не выделяли еще. Они были зарезервированы в бюджете 2020 года, когда принимали трехлетний бюджет. Но в связи с тем, что случилась такая ситуация с бюджетом области, эти деньги просто не были даже городу Барабинске переданы и были отозваны еще в апреле месяце 2020 года. Зарезервированы они пока, то есть они не отозваны из города, они в бюджете есть, они зарезервированы на второй полугодии. При изменении ситуации с бюджетом областным, этот вопрос будет в дальнейшем рассматриваться. Значит, если эти деньги дадут, то мы, о чем Артем Иванович сказал, 50 на 50, эти деньги мы освоим, и ту половину, которая 50% существует в жилых домах, где есть собственники, мы их обязательно расселим. Закон предусматривает выплату выкупной стоимости, поэтому она будет при наличии этих денег, она будет выполнена. То, что касается... Строительство административного здания физкультуры и спорта. Значит, проект готов. Экспертизу положительную он прошел. Но эти деньги точно так же были перенесены на 2021 год для возобновления строительства этого здания. То есть деньги никто не забирал, никто их не изымал. Но в связи еще раз повторяю, с тяжелой обстановкой областного бюджета часть денег со всех районов областей, не только с Барабинского, были сняты и заморожены те проекты, по которым муниципальные контракты не были заключены в 2020 году. Вот такая ситуация. Роман Валентинович, я говорил, что вы с 2016 -го года не строите. Вот а о чем речь шла. А не в... о том, что ковид-19. Сергей заключение вашего комитета. Да. В комитета. В значит, рекомендовать сессии принять, принять. данный проект решения. У меня есть предложение принять данный проект в целом. Нет возражений? Нет. Нет? То за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. То за. Счетная комиссия. комиссии. 16. 16. 16, Против. 2, Воздержались. Решение принято. Спасибо. Следующий вопрос... Повестки дня о замене дотации на бюджетной обеспеченности поселений, дополнительного нормативного отчисления одного от гражданахода и также и рандем доклада. Уважаемые коллеги, данный вопрос был рассмотрен на комитетах. Есть ли необходимость докладов? Пожалуйста, вопросы появились время. Нет вопросов? Представьте. Желающие выступить есть? Нет, желающих. Там у меня предложение. Проголосовать также в целом. Нет, Кто за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Кто против? Загласа принято. Спасибо. Следующий вопрос поиски на годовом отчете о результатах деятельности, которые насчет органов города Барабинска, Барабинского Новосибирской Сибирской области. Докладчик у нас ТВ Марина Викторовна. Уважаемые коллеги, данный вопрос также был рассмотрен на комитетах на профильном комитете, на общей комиссии. Есть необходимость докладывать? Mm -hmm. Нет? Перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы к Марине Викторовне. Марина Викторовна, скажите, тут приложение 2, как счетов. МКУ профилакторий, нарушение при выборе способов Определение поставщика, подрядчика, <coughs> как и его единственного поставщика. То есть Цена. торги вообще не проводились? Потому что там определенную сумму, до двух миллионов, они имеют право проводить у единственного поставщика. Сумма была превышена, наверное, на эти 24 тысяч. Они должны были делать они... аукцион, конкурс. Да. Но они не да, проводили. Да, да. Я сейчас вас отскреплю. Да. Скажите, не проводили торги, но торги не проводили. А кто подрядчик, если не секрет? Не могу, вы не знаете. Я уже не помню, да. Вы в акте вообще это отражаете, кто подрядчик, дрячит, кто поставщик. Ну, в акте-то, да. И вы не знаете, у вас акта с собой нету, да? Акта нет, есть отчет. Это уже было тогда. Еще есть вопросы? Там же не одна сумма, там, я думаю, что сложно из нескольких сумм. И меня один подъемчик, не могу сказать? Поясните еще, где-то было. У нас, так, страница пятая. Управление градостроительства и ЖКХ не осуществляется... Пятая, пятая, пятая. Не осуществлен контроль за поступлением... Ну вот она у меня, предпоследняя, вот шестая. шестая. Не осуществлен контроль за поступлением суммы неустойки штрафа в бюджет города Варабинска. 27 тысяч, да? да? Да. Ну, что и там... что теперь она пропала, эта сумма? выставили, но уведомления они сделали, но... А срок исковой давности не прост... прошел? Да, они проконтролировали. То есть срок исковой давности прошел, и деньги пропали? А как нам теперь их вернуть? Ну, это я уже не знаю, как их вернуть. Роман Владимирович, может, Вы поясните, как эти деньги можно вернуть, которые 27 тысяч пропали? Может быть, из должностных лиц взыскать? Ну, не является докладчиком по данному вопросу. Давайте, вот. Натяну, вопрос задали, подготовимся к Пожалуйста, следующий вопрос. Есть вопросы? Нет вопросов. Так, Желающие выставки есть по данному Нет, же, Сергей Иванович. Наша комиссия, учении, наша комиссия значит, рекомендовать сессии и принять проект установления. Цент, да? Да. Также я Рик. Прошу вас да, принять в целом данный проект Нет возражений? Кто за то, что годовой отчет, который счет органов за 19 год принять в целом, прошу голосовать. Кто за? Против. принять не ненагласно. Следующий вопрос в повестке ДНРС об отмене решения Совета депутатов города Барабинска, Барабинск района Сибирской области от 30.04.2020 номер 169 о внесении изменений. Решение Совета депутатов города Барабинска, Барабинской района Сибирской области 12.07.18 No189 о делегировании депутатов, совета депутатов города Барабинска, Барабинского района Субирской области, совета депутатов Барабинского района. Уважаемые коллеги, я на прошлой комиссии говорил, что поступил протест Барабинской межрайонной прокуратуры на данный проект решения, где одним из пунктов было отменить решение 29 сессии, то, что я назвал. Предлагаю отменить данный проект решения. А решение вообще о чем было? Решение о внесении изменений. Я же говорил сейчас, это за вопрос. когда Макарова брать? Да, да, да, да. Ну да. вот надо же все до конца полностью отменить. Решение же полностью было. Ну, я вам название прочитал. Зачем вам полностью не, решение прочитать? Я вам название решение прочитал от Решение полностью отменяем. А, полностью отменяли. А не надо обрывками. Я ну, вам название прочитал решение. Никто же не читает полностью. Если я о бюджете решение читаю. Если мы отменяем решение, нет. мы должны огласить. Уважаемые коллеги, сейчас прошел комитет по законности. Виктор Иванович, заключение вашего.. У нас есть выступление. Я, нет, я отдам выступление. Уважаемые коллеги, сначала председатель комиссии по законности правопорядку рассмотрел данный протест прокурора, Новое решение принять не смог в связи с тем, что при голосовании два члена комиссии проголосовали за удовлетворение этого протеста, два члена комиссии проголосовали против удовлетворения этого протеста, поэтому рекомендации вам отдать не можем основывайтесь ну, так сказать, на своем понимании вопроса. Пожалуйста. Догласы. Пожалуйста, вопросов нет. По мотивам, так сказать, должен Пять минут у вас. Было принято решение <coughs> делегировать вместо министра стреляй» Ивановича Макарова. Решение Совета было принято бездумно. И безвольно. Но вопрос не в этом. Вот это вот решение обнажило все, знаете, такие нарывы. И то, что я обратился в прокуратуру, прокуратура вынесла протест, что решение является незаконным по процедурным вопросам. Понимаете? Если его прочитать весь протест, это говорит о том, что депутаты, депутаты, совет депутатов не знают процедурные вопросы. Четыре года. Здесь сидят и не знают, Причем здесь кричали, Макарова нет. Но тем не менее, главный чоповец ЖКХ, Вера Владиславовна, сказал, ну и что, он согласен. Понимаете? Но прокуратура в этом увидела. Макарова нет, он согласен. Второй момент. И самое интересное в этой ситуации, что прокуратура пишет, председатель Совета депутатов, который руководит сессией, он Руководить сихий, уже 15 лет, если мне память не извиняет, или 13, по-моему, 13 лет, в 2008 13 лет он не знает тоже. Процедурных вопросов, а что он у нас здесь делает тогда? Что он у нас здесь делает? Непонятно. Он не знает, он должен управлять, регулировать, но тем не менее он сидит и принимает незаконные решения. Хотя я в прокуратуру абсолютно про другое писал, незаконное прекращение полномочий. Да. Теперь следующий момент. Если мы не, не уберем председателя, его надо менять, он не знает. Понимаете, человек за 15 лет не изучил процедурные вопросы. Да, Причем то, для не обо мне. Давайте по существу вопрос. Вы не комментируете регламент, соблюдаете? Эти тему не отклоняйтесь. А теперь относительно решения самого совета. То, что оно бездумное и безвольно было принято. Понимаете, когда людям рассказываешь. Как принимается решение, им страшно, они говорят, такая, могут так любое решение принять? ему. Конечно, любое. Любое решение скажет председатель совета, подтвердит Кибальников, как куратор, и они примут любое. Надо войну Англии объявить. Понимаете? Потом Бобров приедет, как глава города из систематического отпуска, и скажет, Александр Васильевич, война на пороге, а мы не готовы Ну, да недавно мы это тоже так Понимаете, решения любые, любые решения Любые решения принимаются Но они же должны обсуждаться Он вот сегодня протест, он обсуждался тщательно Как это прописано в регламенте Досконально Мы каждого заслушали и обсудили Я уже 10 лет добиваюсь от депутатов Обсуждать эти вопросы таким образом Здесь ничего подобного Задавало, на каком законе? Нет. То, что они говорят сегодня в суде, сегодня идет заседание суда, туда привлекли прокуратуру, на 30-е назначено я обратился в суд. Понимаете? Значит, председатель совета, как лицо выступающее от совета, и юрист он говорит, пробел. Нет там никакого пробела, пробел здесь, понимаете? Причем сквозной, никаким пластырем его не залепишь. Конституционный суд уже объяснил, почему убрали глав они по конкурсу там были, именно наши главы, эта ситуация с нами происходила. У них нет мандата. Человек, делегированный туда, идет с мандатом, который ему дали избиратели, депутату городского совета. И он идет с теми же полномочиями. И все полномочия эти прописаны в уставе Барабинского района. Вы о чем говорите? Ну? И никто не задумывается, Тибайников здесь смеялся, а не стреляй, кричит. Так закричишь здесь незаконно, но ну, вы маленько-то думаете. Ну нельзя, люди по два высших образования собрались, какие-то вопросы. Ну вот сидели, Наталья Алексеевна, мы сидели, все досконально разложили по полочкам. Ну, Виктор Иванович все сделал, все нормально. Сразу видно, человек с большим опытом, а я не знаю, зачем нам такой председатель. Мы не работаем, а просто бездумно принимаем решения. Ну нельзя так жить, коллеги. Он доведет до уголовного дела. У нас есть прецеденты, когда на целые советы возбуждаются уголовные дела, это незаконные решения. Если мы не поменяем его, понимаете, мы так и будем принимать эти решения. Вопрос не обо мне, а о вас. И инициатором, инициатором. Самое интересное, в суде, в суде, председатель совета сказал, что это вы приняли это решение. Он здесь ни при чем. А председатели совета утвердили и представили. Вот смотрите, у меня протокол. Вот протокол. время вышло, Артем Иванович. Вот, протокол. Сейчас я скажу. Не Ваша вы не вышла, вышло время. Протокол, лист регистрации председатель не ведет, вы вдумайтесь. Сядьте на место. Кто пожалуйста. на сессии лист. присутствует, лист, лист регистрации каждому Сядьте протоколу прикладывается. Это что за председатель? Сядьте на место, пожалуйста. Вот это решение Ваша показало, что у нас председатель некомпетентен. Его убирать надо, коллеги. Он устраивает Единую Россию, так как они принимают незаконное решение. Все, у меня другое нет. Это ваше мнение. Конечно, мое мнение. И оно, ну, де-факто, подтвердило ваше, ваше решение. Почему я не могу вас Здравствуйте, еще раз, уважаемые коллеги. Вот. Те, кто присутствовал на предыдущей сессии, знают, что, во-первых, видеосъемка не велась. Вот. И сейчас упомянутый значит, с этой трибуны Александр Васильевич Кибальников попытался тоже что-то там значит, объяснить. Что нужно такое-то решение Или такое-то Я просто вынужден был снимать Значит, Вынужден был снимать как, значит, двух депутатов Которых вы же и делегировали Ну совсем некоторое время Назад вы же и делегировали До этого еще были делегированы Какие-то депутаты, которые Ну потом вдруг устали И которых там не видно, не слышно было Здесь не видно, не слышно было И у людей их не видно, не слышно Это просто какой-то какой-то ужас то, что происходит сейчас. Многие помнят, 2015 год, здесь сейчас сидят несколько депутатов, которые были в предыдущем созыве, когда решался вопрос, оставлять эти менеджеры, не оставлять сети менеджера, какая система. В прошлом году опять это обсуждался, здесь вот народная веча там и все остальное. И вы же, вы же сами просили, значит, что у нас не должно быть прямых выборов, у нас пускай туда будет делегировано 9 человек. Принимали? Принимали. И теперь получается, что Любого значит, депутата, который сначала... Вот, давайте сейчас будем говорить правду. Вот у большинства присутствующих депутатов поддержка среди населения нулевая. Потому что вы оторвались от людей. Оторвались. А вас делегируют как котят. В районный совет. Так, не понравилось, забузил. Или здесь с кем-то там не, не договорился. Давай обратно, топ-то-мэ. По поводу Макарова помните вопрос. Нету Макарова. Представьте ситуацию, вы сидите дома, приходите на сессию следующую, или звоните там Кибальникову проконсультироваться по какому-то вопросу, а вам говорят, а ты с завтрашнего дня депутат районного совета, подождите. И это все было у вас на глазах, и об этом говорили, нет проголосовали. Вы для чего здесь просто вот так вот руку поднимать? Ну вы тогда здесь манекены посадите. И будут приходить те речники сюда, разговаривать с манекенами, хотя бы какую-то видеозапись вести, чтобы люди узнавали об этом, то, что здесь происходит. Какая мотивация? Вот сейчас опять вспоминаем эти прямые выборы. Сейчас задаю прямой вопрос жителям. Какая мотивация мэру, жителям сделать хорошо? Какая? Он что, в зарплате уменьшится? Нет. Он в отпуск меньше будет ходить? Нет. У него машину служебную заберут? Нет. Какая у него мотивация? Единственная мотивация это остаться у власти. А вы им позволяете сохраняться, жители отстранены. Что касается моего вопроса, я почему за этот вопрос, вы, если кто присутствовал, помните, хорошо одного убрали, я свою кандидатуру предложил в Районный Совет, потому что у меня уже многие вопросы приходится решать, не только Барагниц, но и района. Нет. А что так? Даже этот вопрос на голосование не поставили, тот же самый сейчас Сергей Владимирович, даже на вопрос на голосование не поставили. Вы если хотите избраться, то есть две кандидатуры заявил, значит каждый должен выйти о себе рассказать. Сказать, я в районном совете буду депутатом делать то-то, то-то, то-то, то-то. Я готов по образованию, так, так, так, так, так, так. А получилось так, так, за Избасарова. За вы Избасаровать кого вообще делегировали? Вы помните, кого делегировали? Кого делегируем? Вот а вы мне скажите, скажите, пожалуйста. Помните? Вы уже там были. Вы уже там, вы там, вы там вы были вы и сбежали оттуда. Сказали, что устали. Вы выступаете, а не сдавайте. Вы, вы, статина, вы уже там вы были и сбежали и оттуда. Статина, вот, вы на, вы на кладбище вы вы порядок статина, навести не можете. Давайте, потому что вам на людей наплевать. Спасибо большое. Встретите со своими избирателями. Вы просто ставите? Да, пожалуйста. Пора пить в голову, да? Украина. Уважаемые депутаты, я вам в своем выступлении, так сказать, доложил результативную часть нашего протокола, которая вот, заключалась в том, что решение не принято. Но ну, сейчас хотел бы вот на фоне таких эмоций рассказать о том, как, это, как эти решения не принимались, сути дела. Значит, депутаты разделились, мнение депутатов на две группы, у одной группы было значит, мнение принять почему? потому что тоже мотивировка была такая что мы бесконечно доверяем нашей прокуратуре уважаемые и люди там знают, что они делают что пишут поэтому принять протест прокурора мнение второй группы это было, значит, основано на таких моментах во-первых вот этот протест прокурора он был основан тоже там на двух пунктах первый это то, что не, как здесь сказано, значит, не законом Новосибирской области, не федеральным законодательством, не местным законодательством не предусмотрена процедура, не регламентирована процедура отзыва депутата из районного совета. Но если она не регламентирована, соответственно, мы можем принимать любое решение, не противоречащее законодательству. Так, наше решение было принято и на этом основании его нельзя использовать. Второй, значит, мотив был у прокурора, и то, кто решение это там готовил, значит, в том, что Макаров не присутствовал на заседании Совета, но ограничения по назначению депутата на какие-либо должности по мотиву того, что он отсутствовал на заседании, тоже в нашем регламенте не имеется. Поэтому вторая группа членов комиссии, Свое решение основало об отклонении вот этого протеста прокурора, основало, основало именно вот на этих моментах. Ну и в заключение хотел бы сказать, что вопросы, в общем-то, юридические, не надо их решать так эмоционально. Есть закон, давайте опираться на закон, а не на эмоции. И тоже еще, извините, вот желание все-таки относиться к своим коллегам депутатам, да, да, да, да, контролировать, как это в да, некоторых да. кругах говорится базар. Наталья Сина, у нас пошел повторно, повторно. Хочу напомнить депутатам, у нас есть положение депутатской рейтинги. Если вот кому-то интересно, это. можете взять и читать. Вы знаете, именно эту мысль я и хотела подчеркнуть, ну, Почему мы вот так неуважительно относимся вообще к своим коллегам, к нам, к депутатам оставшимся? Почему? Кто дал право? Кто дал право считать, что один работает на 100% и 80% вообще бездействует? Кто дал право? И на самом деле нельзя, мы... Мы, это на самом деле лицо населения, и должны видеть и положительные, и отрицательные стороны, и тактично об этом говорить. Поэтому, я не знаю, я настолько, во-первых, ошарашена, во-вторых, оскорблена, нельзя так. Все, по-моему, стараются, делают э, э, для своего участка, для города. И точно так же никто не дал, я говорю и о Сергею Владимировичу, никто не дал права оскорблять вот таким образом. Я считаю, что э, в прокуратуре работают люди тоже достаточно компетентные, знающие законодательство. И поэтому, естественно, если мы не пришли к какому-то консенсусу, значит, нужно принимать всем просто депутатам. Поэтому решать это таким без оскорбления. Спасибо, Владимир Пожалуйста. Оскорбление депутата ⁇ это незаконное прекращение его полномочий. То есть мои полномочия мои права были нарушены. Вы согласны с этим? Согласен. Понимаете? Вот это и есть оскорбление. На что ссылался, я вам сейчас это говорю, на что ссылался Кибайников и Иванов, они хотели сказать. Вот, от 2008 года бюллетень там Государственной Думы, какой-то советник пишет, что возможно замена. Вот здесь вот это они в суде представляют, это единственное доказательство. Я еще раз хочу сказать, и вы учтите, я же говорю, нет никакого пробела. Вы меня услышите, пожалуйста. Я обращаюсь ко всем, в том числе к прокуратуре. Прекращены полномочия. Вы понимаете, что они прекратились без оснований? Отзыв у нас предусмотрен, я сейчас в прокуратуре обращаюсь. Отзыв избирателями, все. Он предусмотрен законом, он написан в уставе Барабинского района. Но полномочия, я еще раз говорю, я обращался в прокуратуру о незаконном прекращении. Вы понимаете, если вас незаконно прекратят, как учителя, вы пойдете в суд, будете доказывать. Понимаете? И я то же самое. Вот что является оскорблением. Вот для меня это оскорбительно. Это отпечатали везде, и все это говорилось, обсуждалось. Это на сессии 11 числа обсуждался этот вопрос. Там такая же история была. Понимаете? Вот это оскорбительно. Когда нет справедливости, если я же задал вопрос, вот протокол, здесь написано, не стреляй, сказал это незаконно. Пусть пояснит, если он мне бы объяснил, что законом предусмотрено в Новосибирской области заменить депутата, так как не стреляй, не работал, или еще что-то не делал, чтобы спорил, но ни одного закона он здесь не привел. Вот что оскорбительно, а не то, что я здесь высказываю понимаете, вот это оскорбительно когда тебя берут и выкидывают без объяснения причин понимаете, и причем совет даже не, не дает слова сказать, не стреляют Вера владислава здесь прерывала периодически, у нас есть регламент там прописано, обратитесь к регламенту там вся процедура прописана что нельзя перебивать выступающего комментировать или еще что-то говорить особенно председателя там это прописано, понимаете но процедура-то была ясна он должен, он докладчик. У нас, если не стреляй, предлагал видео. Нет. Иванов сказал, ты докладчик, иди выступай. Потому что твоя инициатива. Инициатива исходила от него. И я знаю, как они договаривались. И договаривались с главой района. И я это без в глаза сказал на сессии. Понимаете, что с ним было согласовано. Убрать депутата, не стреляя. И я знаю, в чем там причина. Понимаете, уже все известно. Ну, и Бессонов то же самое сказал. Ну, некорректно с вашей стороны говорить об этом? Ну, конечно, некорректно. Ну. Но здесь объяснена была причина, вы помните? Я вам еще раз говорю, замена депутатов законом не предусмотрена и прекратить другого полномочия. Но У нас был... Вы услышите, у нас был прецедент, когда он совсложил полномочия, не стреляя, зашел, в связи сложение. всложением. есть предложение. Предосмотрено законом. Да. Да. за данное предложение, прошу голосовать. Нет. Голосуйте. Голосуйте. Дождите, три Голосуйте. минуты, мне добавить ну, при... Я предложил, минуты, вы опять, получается, не даете сказать. А, зачем вы ограничены? Ну, зачем вы ну, зачем вы Хорошо, говорите, три минуты. Говорите. Вы что за моду что взять? Что за моду? Только два выступающих. Я понимаю, что вы используете свое время, чтобы популизм себе предать. Правильно. Популизм. Но <смех> встречайтесь с людьми. Встречаемся. Я живу на своем опыте и работаю прекрасно. со своими избирателями. Вы себя ответьте. Мне вчера, Я как Мне вчера сказали, Я как вы за работаете. Я Отвечу. Говорите, выступайте. Я хотел бы сейчас заниматься, кто, кто дал право. Кто дал право депутату говорить с трибуны то, что он считает нужным? Дали право жить. мандат. Но извините, есть. Я вас не извиню. Хорошо. Вот вы сейчас извиняетесь, я вас не извиню. Кто вам дал право, когда город утопал в снегу, просить машину для главы? Вот здесь вот вы стояли, и у всех, большинство часть, требовали эту машину, что она нужна. Кто вам дал право? Константинович, по существу. Кто, кто вам прав дал право? право? Я так по существу. Почему? Кто вам дал право голосовать за Максима Анатольевича Овсянникова, когда у нас уже половина города разбазарена была земельный участник? Кто вам дал право его утверждать? А мне Мандат людей? Доверие? Кто вам дал право делегировать, вот так просто людей туда убирать? Кто он дал право, меня ограничивать? сейчас хотели поставить. Вот. Кто вам дал право? Из того, что вы... Мне, как мне вы... дали вы... право представлять вы... людей. Вы... Я, вы... я буду представлять людей так, как вот. считаю нужным. Если вам что-то не нравится, вы можете обратиться в суд. Из того, что вы сказали, как всегда, вы выбрали, просто вам одну Самый вопрос на голосование про решение. Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы утвердить проект решения в целом об отмене решения Совета депутатов города Барабинска, Барабинская района Сибирской области от 30 до до 2020, номер 30.04.2020.169 о внесении изменений решения Совета депутатов города Барабинска, Барабинской района Сибирской области от 12.07.18 номер 89 о делегировании депутата Совета депутатов города Барабинска, Барабинского района Сибирской области, Совета депутатов Барабинского района. Кто за счет на комиссии считаем? А это за отмену? За прием да, да, ну, Одно из решений отменить, отменить 15, решение удовлетворить проект. 15, 15. 15 человек. У сейчас мы у вас есть проект решения у всех. Вы что, не смотрите проект решения, не поймете? Вот, Нет, вы... подождите, они просто последствия сформулированы таким образом, что непонятно. А отмене решения отрасль. принимаем это решение. А, удовлетворить протест. Удовлетворить протест. Ну, вот это да. решение принимается. об отмене нашего прошлого решения, которое мы принимали на двадцать девятой сессии, а оно он в, использ... в целом получается по двум человекам? Нет, только одно. Нужно а -а -а. спориться. Кто за? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать человек против. Трое. Воздержался. Решение принимается. Уважаемые коллеги, сессия, все, рассмотрены все вопросы, объявляется закрытым. Всем спасибо.